Черговых разгвардийцев винувают в расстрате, когось из армии РФ звольняют. Про что нам говорит эта деятельность? Ну, вы знаете, конечно же, Министерство обороны Российской Федерации, ведомство, ленивое, коррумпированное. И э, то, что периодически возникают коррупционные скандалы, это скорее редкость, чем чем нормальная борьба с коррупцией. И вы знаете, вот эта борьба, она, конечно, связана полностью сейчас с Украинским фронтом, поскольку, поскольку до, должны быть виноваты. И знаете в чем? Дело в том, что весь последний год, уже больше года, снабжение армии, оно все еще принадлежит Евгению Пригожину, ЧВК «Вагнер» поскольку именно Путин распорядился, чтобы Шойгу заключал с контракты с его компаниями. Но когда Пригожин потерпел такое свое дворцовое административное поражение, и его выкидывают отовсюду, его в том числе что выкидывать и из армии. Начали смотреть контракты, которые он подписывал. И подписывает, которые сейчас находятся в судах, оспариваются. Вы знаете, это такая борьба... Борьба пауков в банке, очень приятно смотреть, исключительно приятно, и убирают сейчас людей, так или иначе, связанных с этими поставками. А действительно они были связаны, не связаны или просто ищут крайних, слушайте, пусть косят больше». Чи можно розглядати это, как попробовать все-таки что-то почистить, чтобы крали меньше. Або, наоборот, тут происходит конкуренция на хлебном месте. И действительно мы видим, что, поскольку война действительно главным джерелом коррупционного дохода для России, то тут просто образа, они пиляють я ничему не. Ні. Ну конечно, конечно. Сейчас коррупция должна быть по идее виновата в том, что нет снарядов, что там мало вооружений, что э, мобилизанты, а их все-таки много и будет еще больше, а будет еще больше, что у них картонные ботинки, что им чего-то не хватает э, и, и так далее. Должен быть кто-то в этом виноват. И не всегда это фашисты в Украине, прямо вот, ну никак, вот их вот этих фашистов и бандеровцев, ну никак их вот к этому делу нельзя пристроить. Ну виновные должны быть вот те, кто вот специально мешает нам, э -э, россиянцам, да, победить, э -э -э, ну не Путин же это, да, это какие-то другие вот нехорошие люди. А че можете все ж таки действительно карать виновных, виноватых, или это будут такие разовые акции, про какие мы в целом только там дезнаем, через че разыкать Ну конечно. Дело в том, что конечно вся оппозиция разогнана или сидит в тюрьме, и Путин же все время хочет перехватывать, э, перехватывать э, то да, нормальные инициативы, как он перехватил полностью у э, оппозиционного канала в Томске, например ежегодный парад с портретами, собственно, дедов. Да? Это же изначально было, было такое вот мероприятие, которое совершенно было оппозиционное. А теперь вот оно уже много лет, как уже больше десяти лет, креблевское и такое победебисие. Он перехватывает у Навального борьбу с коррупцией. Вот, пожалуйста, Путин борется с коррупцией. И, конечно же, борется прежде всего где? Прежде всего на фронтах. И э, то же самое дело с правозащитниками. Мы закрываем всех правозащитников, потому что они все там связаны с американцами, не знаю, там с НАТО, бог знает с кем. А у нас есть вот свои нормальные правозащитники, генераль Москалькова и прочее, прочее. Но всегда берет из э, внешнего мира, из не его, не из путинского мира, какие-то вещи, которые действительно нравятся людям, которые действительно... Uh, были бы превращает... А чи может быть, пані Ольга, а чи может быть это не только правозахисники? Конечно, Путин винный быть не может, Має быть винный кто-то другой. Но если начнут не только стандартных розгвардійців, а еще кого-то повыше, то чи не станет это причиной для обурения против Путина среди тех самых кремлевских элит? Это вот, понимаете, Росгвардия. Вот нынешний скандал происходит именно в Росгвардии. Это тоже показательная вещь. Дело в том, что у Пригожина, сейчас ныне задвинувшегося, было два союзника. в Министерстве обороны генерал Суровикин и Рамзан Кадыров, как экстретальная единица. Но при этом, при этом смотрите, вот во всей этой истории дольше всех молчал Золотов. Виктор Золотов старый путинский соратник, охранник Собчака еще, глава Росгвардии. Но, тем не менее, все знали, что Пригожин – это выдвиженец именно Золотова, именно его. Золотов – хороший друг Кадырова, они не очень афишируют свои отношения, тем не менее, они у них есть, и они у них такие коррупционные и административные. И Пригожин в выдвиженец, выдвиженец именно Золотова. И то, что сейчас происходит в Росгвардии, когда уже убрали Суровикина, когда уже Рафзан Кадыров сильно отодвинулся от Пригожина, остался только Золотов. Это значок, это сигнал. Победила антипригожинская партия, и вот теперь мы Виктору Золотову, победителя победители этой фракции, намекаем, что... Вот не надо больше его вытаскивать. А вытаскивать-то его э, есть причина, поскольку по-прежнему по -по происходит вербовка в тюрьмах, по-прежнему происходит э, мобилизация заключенных. Э, только ими командуют уже не э, сами заключенные, не Пригожий, который умел ими командовать, будучи сам неоднократно судим за тяжкие преступления, а командуют обычные армейские командиры. Они приходят вот в, к заключенным, которых только что только что забрали из тюрьмы, а у них по 3-4-5 ходок, и говорят, равняясь мирно левого плечу вперед. Это же смешно. Никто не будет подчиняться. Отсюда бегство. И в украинский плен, и дезертирство, и восстание. И я вас уверяю, что уже кому-то пришла в голову мысль, не вернуть ли Пригожина, потому что Армения справляется. И вот эти вот антикоррупционные, якобы, там, вот эти все предприятия в Росгвардии, это намек золотого. даже не думай, даже не думай доставать из кармана своего Пригожина, потому что вот мы вот здесь. И я думаю, что это, конечно, предприятие кого-то с близкого к Путину, с другого края, типа, брать братьев Ковальчуков. Это по-прежнему да, вот наше наслаждение смотреть за пауками в банке. Как раз про цих пауки, у продолжения. Запытаю российскую чтобы было зручнее. Мы згадуємо, мы вспоминаем разговор Пригожина, но другого Иосифа с товарищем Фахрадом, где было заявлено, что Золотов, Чемезов, Сечин, вот они сейчас воюют против Шойгу, Чемезов, прошу прощения. И мы видим, что ситуация следующая. Все они воюют против шайгу но при этом в Росгвардии, которая, в общем-то, может ассоциироваться напрямую с золотом, происходят аресты. То есть мы видим эту борьбу вот в таких маленьких деталях. Это война уже? Это полноценная борьба внутренняя элит? Ну, вы знаете, это было всегда. Это было всегда при Путине, это было всегда при Ельцине. Это такая вот удивительная форма сдержки противовесов. Но они очень любят друг с другом бороться. Вот когда они сейчас доедят двух пригоженных и чуть-чуть податкусают золото, будет кто-то еще. Будет кто-то еще обязательно, кто слишком выдвинулся. Ну и, если честно, элиты понимают, мы же слышим с вами из разговора Иосифа уже Пригожина с Фархатом, мы уже с вами видим Ахметовым. То есть, у нас тут у нас с вами вообще тяжело, да, два Пригожина, Евгений и Иосиф, два Ахметова, один ваш, один наш, да, Фархата Ахметова с Иосифом Пригожиным. Мы с вами видим прекрасно, что элиты на самом деле думают. И, конечно, конечно они думают о своем собственном будущем, о том, как мы сохраниться. А сохранение связано с тем, что кто первый добежит до Путина с табакеркой или с белым шелковым шарфом. Это очень тяжело сделать. Путин сам тоже об этом знает, что его окружение об этом думает. Но тем не менее для них это тоже вопрос жизни и смерти, что за голову Путина кого-то могут упростить. И, и когда периодически кто-то выдвигается, другие начинают ревновать, что вдруг сейчас этот вот выдвинется вперед и будет новым Путиным. Тогда он нас сожрет. И, может быть, нам надо самим выдвигаться, но вроде как рано и боязно, и Путин тоже это видит все. И, конечно, это идет борьба за какое-то будущее после Путина. А то, что после Путина будущее резко продвинулось, просто резко, это мы с вами понимаем после ордера Гагского трибунала. И, конечно, Лита это поняла сразу же, что время после Путина уже очень-очень близко. Ну а какие кандидаты, власны? Может, это тот же Сечин? Может, это может быть тот же Сечин, это может быть тот же uh, Патрушев младший, о котором много говорят именно в этой связи. Uh, сын Патрушева uh, такого главного ястреба и, судя по всему, одного из инициаторов украинской войны, uh, агрессии в Украину, судя по всему, это Патрушев. Uh, его сын uh, ныне министр сельского хозяйства давным-давно уже около власти продвигается. И вообще, скорее всего, будет, будет, будет, будет идти речь о, о детях. Но не факт, что дети это выдержат. В конце концов, обратите внимание все-таки на премьера Мишустина, который такой ласковый весь последний год, такой вроде как и ни при чем. И много, большая часть элиты, особенно бизнес бивіти на місці Путіна мішусть который власний ну, мішустін і спілкувався з сі зіньпиння коли той приїхав але все ж таки от стосовно сечина там яка цікава ситуація Путіну повідомили про неможливість побудувати льооккіл Росія через те що шойгу розбуомбив завод в Україні якщо ви знаєте А якщо не знаєте то я вам розповім що в Крамматорську був завод який виробляв деталі для Роснефти, Ну тобто читає в душках сечина і ракетою туди звичайно бахнув явно шойгу, мы это понимаем. И вот тут такая история, наш, что было насыпать сель, умовно своему товаришу по кремлівським стенам, розбомбивши той завод, который помогает функционировать Роснефтью. Вот что известно, коротенькая такая довідка. Сроки сдачи ледокола России, намеченные на декабрь 2027 года, сорваны. Об этом пишет коммерсант с ссылкой на протокол совещания в Минпромторге. О необходимости переноса сроков уже вроде как бы сообщилась Путину и предполагается, что вот как раз кронштейны, грибных валов и ледовой зуб делались в энергомасштаб спецстали, которая расположена в украинском Краматорске. Это была прямо цитата с поведомления «Нашу шойгу, то зрубив". А, ну, Мне, конечно, удивительно, что детали делались в Краматорске, важные детали, но Конечно, — конечно, конечно, Шойгу прекрасно понимал, Шойгу прекрасно понимал, что он делает. Ведь Сечина тоже, обратите внимание, всю войну было не видно и не слышно, равно как и Золотого. Они очень тихо сидели, они где сели под лавкой, выступали кто угодно, да, только вот не они. Несколько олигархов вообще пропали просто из виду. Если там говорит Миллер из «Газпрома», а он все-таки в этой партии, то он говорит про необходимость создания частных военных компаний, которые тоже будут там вербовать, что-то делать. Конечно, конечно, они наступают сейчас на интересы друг друга. Они все апеллируют, апеллировали раньше к высшей власти, к Путину, а теперь они это не делают. То есть Путин настолько уже занят... Чем-то, я не знаю, мне кажется, что он где-то уже с Си разговаривает где-то в небесах, ему совершенно все равно, что там, у кого какие детали, у кого какие ледоколы, но я, честно говоря, не думаю, что сейчас хоть один серьезный человек думает о ледоколе России, о его торжественном запуске в 27-м, 28-м, или каком-то 38-м году. Uh, понятно совершенно, что не будет никакого ледокола. Uh, может быть, и никакой России. Uh, речь идет о том, что на строительстве ледокола да, можно срубить какие-то последние деньги. Да, последние... Но это же гроши. Так, вот я только хотела сказать. Первочерговая цена проекта складала 127,5 миллиардов рублей. А теперь его стоимость может срости на 40-60%. Ну, это конечно. черговый распил, возможно. Конечно, это ну, распил, разумеется, Это... Вот это ешь ананас и рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй. И это последние деньги, из последних денег, которые удается выбить из Путина, из бюджета именем ледокола, именем России, там чего угодно. Но, мы, слушайте, конечно, все закончится раньше, чем, чем какой-либо ледокол будет где-то там, даст своих три гудка. Можно рассматривать такие действия Шойгу, а именно спрямирование ракет на определенные объекты, как попробовать защититься, отбить от від антишойгунской коалиции, которая склалася на Россию. За рота оппонентам. Ну конечно, uh, вот в коалиция, они же не, далеко не все за деньги. Если по-прежнему там речь идет о том, что сечна интересуют деньги, потому что он каким-то образом все-таки еще как мне кажется, надеяться э, продолжить, продолжить свою жизнь, по крайней мере, там, мне уже не говорю про деятельность. Вот, например, люди типа Шойгу, каким бы они ни были, ну, Шойгу у нас все-таки мы видим с вами прекрасно, да, он тупой, да, человек этот, совсем не умный, да, не может там, э, он давным-давно сделал себе состояние, его не интересуют деньги, вот его сейчас интересует э, его выживаемость. Его выживаемость не победа в войне, боже упаси. Была бы, была бы ему интересна победа в войне, он бы не делал, на самом деле, очень многое для того, чтобы как можно больше заключенных российских полегло под Бахмутом. Потому что все-таки Бахмут, мы видим, Министерство обороны совершенно не заинтересовано в том, чтобы там победили заключенные, которые не их, а пригожевские. А его дело в том, что просто вот... Он понимает, что даже если он принесет голову Путина в Гаагу, вряд ли его простят. Ему придется отвечать за уже совершенное им преступление. До речі, тут суд. логичное питание, вы так цикаво сказали. А чи есть кто-то, кто может безпокарно принести голову Путина в Гаагу и цим заработать себе бали? И кто бы это да. мог быть? Именно так. Речь идет о том, кто, кто сможет это сделать. А то, что это кто-то сможет сделать... Опять же, сомневаться не приходится, то, что рано или поздно в том или ином виде глава Путина будет в гаге. Ми насправді на це дуже сильно чекаємо, тому що міжусобні воїни вони звичайно цікаві. Як ви дуже вдало, теж порівняли з павуками у банці. За ними спостерігати хотілося б, але все ще хотілося б побачити ім покарання для винних. Отже, якщо розюмувати нашу з вами бесіду в цьому розрізі, то мы действительно бачимо вже реальну боротьбу еліт, а не только ось ті розмови на кухнях. Правильно розумію. Конечно, конечно, это настоящая, настоящая, жесткая борьба элит. Кто по глупее борется за деньги, кто по умнее борется за жизнь. Какие могут быть последствия этих выливаний у Кремля для внутреннего споживателя, ну, то есть для самих россиян? То есть мы що что скинуть диктат Путина – это какая-то думка, так? Она там, загалом целом, утопична. Скинули Путина, хорошо. А что изменится, что то дальше? Можем поговорить про социальный якийсь прогноз? Социальный прогноз, конечно, плохой, поскольку, поскольку дело даже не в экономике России, которая пока э, выживает, пока э, санкции на нее действуют, но люди настолько одурманены, что согласны э, терпеть. Дело в том, что э, этой э, войной, этой агрессии э, разрушены другие вещи. Разрушено право, разрушены суды, разрушена связка в голове между преступлением и наказанием. И это все будущие большие, очень большие проблемы. Что Теперь все не знают, что можно там убить собственную мать, кого-то ограбить, изнасиловать. И не будет за это наказание, можно пойти записаться в армию, и все в порядке. Но это скорее такие общественные, этические, моральные последствия, которые, конечно, будут очень долго о себе давать знать. Мы впервые также видим последствия агрессии, последствия войны в том, что разрушены еще и даже не родственные связи, а инстинкты. Когда матери говорят, пусть сыновья отправятся на войну, у нас еще есть сыновья. Да? Когда матери приводят сыновей в военкомат и говорят, у меня сын гомосексуал и пусть он на войну хотя бы сдохнет, как мужик. Из этих случаев их очень много. Улюлюкающие толпы, улюлюкающие толпы, которые э -э, одобряют, э, что девочку отобрали у отца, которому дали два года. Это случай из Тульской области, э -э, девочка Маша Москалева, и которая сейчас вот, находится в приюте. Это уже это уже даже э -э, не, э -э, не Сталин, это уже Гитлер. Это уже Гитлер. История про похищенных украинских детей, да, вот это вот, это все в любом случае скажется на психическом состоянии общества. А общество, да, психическое, оно же, это все непосредственно связано и с социалкой. Действительно, люди бесконечно готовы затягивать сейчас пояса, лишь бы, лишь бы что – Лишь бы в Украине не было фашизма, так его там нет. Он он здесь, он у вас, он в России. И э, чем больше будет понимание. Понятно, что работает пропаганда. Понятно, что не хочется разочаровываться э, во всей своей жизни, что неправильно прожито. Но рано или поздно эти вопросы в голову будут заходить. И наслідки мы... действительно будут не только для Украины, которую уничтожает Россия, а и для самой России. Мы это понимаем. Ольга, я вам очень благодарна, что вы были с нами на зв'язку. Нагадаю, с нами была Ольга Романова, журналистка и директорка фонда «Россидящее».